Я хочу спеть песню, которая раньше, когда молодость, я очень много плакала, а потом услышала эту песню, и она как бы мне сопоставила мое чувства в словах, потому что я их не могла озвучить. Там есть такие слова, что в жизни есть моменты очень трудные, и они озвучиваются примерно как есть узлы у людей и пути, которых никто не может развязать. И я находилась в таком тупике, я их не могла развязать. И никто, кого вот не, не смотрел, не мог развязать мои узлы, мои пути, мои выборы в жизни. Но в этой песне есть эм, ответ. И первое время, когда я слышала эту песню, я просто рыдала, я рыдала про себя а потом услышала этот ответ. Я хотела бы вот спеть эту песню. Есть узлы, которых не развяжешь, есть пути, которых не пройдешь, тайны есть, которых не расскажешь, песни есть, которых не споешь, Горе есть, которое скрываешь, Радость есть, которую таишь, Слезы есть, которые глото. Думы, от которых плохо спишь, но Христос узлы твои развяжет, И со мною путь мой Он пройдет, тайны все душа Ему расскажет». Песни все она ему споет, но Христос узлы твои развяжет. И со мной, и с тобою пути о, он пройдет, тайны все душа ему расскажет. Песни все она ему споет. Горе все она ему откроет, Радость всю она разделит с ним, Он один поймет и успокоит. И во всем поможет Он один. Но Христос узлы твои развяжет, И с тобой в пути Он пройдет. Тайны все душа Ему расскажет, Песни все она Ему споет. И я хочу еще одну песню спеть, но она мне трудно дается, то я хотела вот как бы припев спеть». Я зачитаю первый куплет. «Доброта — это свет и тепло ваших глаз, и участие слова тем, кто сердцем скорбит. Доброта — это луч, данный небом для нас, чтоб каждый, живя, мог и греть, и светить». Люди, будьте добры, станьте чуточку в жизни добрее, Пусть от ваших сердец теплоты в мире станет теплее, Что простая ледны всех обид, как от солнышка юга — Люди, будьте добры, добротой согревайте друг друга. Люди, будьте добры, добротой согревайте друг друга. Извиняюсь. Люди, будьте добры, станьте чуточку в жизни добрее. Пусть от ваших сердец теплоты в мире станет теплее, Что простая льды всех обид, как от солнышка юга. Люди, будьте добры, добротой согревайте друг друга. Аминь.